Всем привет! Меня зовут Андрей. Мой голос вы могли слышать на стримах на канале Ханыга Подзаборной. Я за кадром для Олега зачитываю сообщения, которые приходят в чат. Также сообщения, которые с донатов приходят. И с июня 2008 года я не пью алкоголь вообще ни в каком виде. Да, времени прошло много. В этом году уже будет как 15 лет. Я давно уже хотел завести на ютубе канал, который будет посвящен данной тематике как бросить пить но все, никак руки не доходили вот этот день наконец-то настал здесь я буду рассказывать как из моей жизни а конкретно из продуктовой корзины моей алкоголь полностью исчез почему я его не воспринимаю как пищевой продукт а также буду делиться своими мыслями, которые, возможно, помогут и вам сделать такой же правильный выбор, выбор трезвости, трезвой жизни. И, естественно, я расскажу, что я раньше думал об алкоголе, о винах, о шампанских, о пиве, как я относился ко всему этому и как мое сознание, мое отношение буквально как по щелчку пальцев вот так просто изменилось в одно мгновение. Расскажу вам о тех неудобствах, которые мне пришлось испытать, когда я принял осознанное решение, что больше не буду пить. Как к этому относились окружающие, как на меня смотрели мои родственники, знакомые. Да и вообще, как я себя неуютно чувствовал, когда это произошло. Но теперь это в прошлом, меня это абсолютно не беспокоит. И не беспокоит очень давно. Сейчас при виде спиртного у меня не возникает вообще никаких э, ни ассоциаций, ни эмоций. Ну, кроме разве что одной. Я просто искренне не понимаю, зачем все это надо. Давайте сейчас зайдем в магазин, попробую объяснить. Но вот в любом магазине заходишь, там бутылки стоят, жидкость в них одна, спирт. Но он просто разбавлен жидкостью другой. И цены просто бешеные. Вот мартини всякие, которые любят женщины. По тысячи, по 700 рублей. Вино там разнообразное. Вот даже вино в этих тетрапаках, как сок продают бери не хочу но цены конечно на все это дело ну вы сами видите 900 рублей 700 рублей я просто не понимаю как можно отдавать деньги за это Цен... цены разные но жидкость ради которой покупают вот это вот все она в каждой бутылке содержится спирт обычный обычный спирт C2H5OH Просто разбавили кого-то с зеленой жижей. Вот это вообще, я даже не знаю, что это такое, но 3600. Куда? За что? 3600? Вот тут самбуки никогда не пил, просто слышал. Типа круто считается, но 879 рублей отдавать, я не знаю. Вот эти вот тоже непонятные, что это такое, 999 рублей. А вот смотрите, сидр из яблок гонят, 64 рубля. Дальше вот смотрим, пиво пошло, баночное. Цены тоже разные, а вот жигулевское в бутылке, 68 рублей. Это вот полторашки, 124 рубля и 129 рублей. Всякие разные гуси, козлы и так далее. Но эти цены вот сопоставимы с лимонадом с обычным. То есть лимонад стоит столько же. Но если купить лимонад, и соки тоже, кстати. Вот, пожалуйста, черноголовка. 79 рублей, как пиво. Да от лимонада вреда в разы меньше. И стоить он должен дороже чем вот эта вот жидкость, разбавленная спиртом. Вернее, спирт, разбавленный водой. Цены посмотрите, какие. 350 рублей. Это со скидкой. Название бутылки, все красиво. А вот это вообще 1000 рублей. Это, наверное, водка такая. Я не разбираюсь. Вот это с ума сойти. 8 тысяч рублей. Но вот я знаю это виски. Потом как-нибудь расскажу, откуда вообще мне это известно было. Я еще когда даже в школе не учился, знал, что это виски. Вот шампусик. Любимый всеми. Любимый всеми, я имею в виду те, кто продолжает пить. Вот водка. Пожалуйста, со скидкой 320 рублей. Вот Кому побольше, объем 500 рублей. Вот вот родник, который у нас продается. 400 рублей, нифига себе. Это обычная, триумфальная. Уже подешевле она идет. Вот деревенка, коноплянка. Тут вот беленькое название-то какое, беленькое. Мороша, лесная мороша. 360 рублей. Вот, смотрите, водка Мамонт. 1500 рублей в виде бивни сделали. Или вот, например, водка Партнер. 1700, это со скидкой еще. Суть-то в том, что вот во всем, вот в этом, вот во всех этих бутылках, абсолютно во всех, Хоть справа, хоть слева. Спирт разбавленный водой. Но цены разные. На этом все. Оставляйте свои комментарии под видео. И увидимся уже завтра.